То, чем я, собственно, занимаюсь, э, называется теория достижения успехов э, в малом объединении или группе с ограниченными возможностями. Я просто прочитаю выводку из э, своего определения, которое я, в принципе, и придумал для для э, классификации той деятельности, которой я занимаюсь. Каждый человек сообщества «Русский царь Михаил» далее РЦМ должен осознавать, что основное лицо, представляющее объединение идей и предложение решения определенных задач и вопросов, является тем самым сегментом данного общества, который действует публично и способен влиять на массы путем оказания влияния на людей, собранных непосредственно вокруг данной идеи. А также указанный высший элемент является основной осью для того дела, которое мы делаем и должны сделать для нашего собственного блага и блага тех, кто нам не безразличен. Мы также должны понимать основную задачу, стоящую перед нашим сообществом. Улучшение качества жизни путем внедрения социально более успешной идеологии и норм поведения в обществе основаны на более высоких совершенных принципах. Привлечение новых человеческих рефералов более эффективно происходит из уже устоявшихся группы объединений, особенно среди людей, чью группу можно отнести к верующим. Особенности данной группы можно назвать собрание элементов из совершенно различных социальных, интеллектуальных, дилектоспособных или недилектоспособных, но перспективных сфер, а также отдельных личностей, представляющих некое значение для тенденций, среди их обитания и соответственно в обществе. Таким образом реализуется объединение вокруг одной личности путем распространения ее идеологии, которая должна соответствовать интересам данного сообщества, тем не менее людей, которых этот человек собирает. Вот это вся, в основном все определение и сводка всех моих занятий и основной моей деятельности, которой я занимаюсь. Собирая людей вокруг себя, я организовываю некое сообщество, которое в дальнейшем будет в перспективе, будет решать и задавать тон тому настроению в социуме, которое, которого мы хотим добиться. И все. Без вашей помощи, поддержки, а самое главное ⁇ согласия, у нас ничего не получится. Поэтому мы... Не являемся великими пупами, пупами земли, которые без помощи и согласия широких масс могут или, или даже хотят что-либо сделать. Вот и вся основная концепция и идея той деятельности, которой я занимаюсь. До встречи в новых видео. Кстати, следующее из них будет более уникальным. Ждите выпуска новых видео на канале «Русский царь». С вами был Михаил Сергеевич Троевский. До скорого. Ребята, любитесь.